Милые женщины, когда вы чувствуете, что рядом с вами мужчина тормозит по поводу женитьбы, свадьбы, со всеми необходимыми причиндалами, то вы просто поймите, он еще не созрел Он еще не созрел быть мужем. Любовником, да, там, ну, своим парнем, да, а вот мужем он еще не созрел. Его нужно готовить к этому. А как? Как будете готовить? Построюли его же не посадишь, чтобы сварить и готовить. Надо готовиться самой. Надо самой расти именно в женских качествах. Женских качеств более 200. А в основном женщины живут 3, 5, 7 качеств. 10 это уже крутая девчонка. А на самом деле их более 200. Так вот, еще раз раскрою итог. и десяток качеств. Освоить их легко освоить, практики простые. У нас женский клуб только этим и занимается. Так вот, и все. И он, рядом с растущей, более зрелой женщиной, он начинает подтягиваться или отпадет за ненадобностью но появится тот, кто оценит эту зрелую женщину. То есть не надо бояться потерять. Вот здесь, вот не бойтесь, женщин, не бойтесь потерять того в ком бы разуверились, в ком, с кем у вас возникают какие-то проблемы, это мучение может быть на всю жизнь. Не бойтесь расстаться, но зато, ну, и не привязывайтесь, расставайтесь легко, а, но зато найдете что-то лучше Так вот таким образом можно а, и а, через какое-то время он увидит, что вы растете, развиваетесь, он потянется за вами не захочет отставать, а здесь если еще немножко вернуть хвостиком, там прийти с букетом цветов или еще какую-то э, выкинуть э, сумасшественную, сумасшественку женскую, э, вот тогда в нем сыграет, тогда вот все любимое, пойдем в ЗАГС.